Апальция алмазь, синяя хвала, яванный таз, а на улице от осматривая сумка лови, спортивки Да все люди смотрят на нас, крысы на экспорт и все майк, мы подозреваемые, все три внимания на нас, все перед за но я не даю по тормозам, раз пол, вылетаю в окно This will the next complex one Me arts, polish free money You can On the street This gin unconditional He's all the Поцел, нас, денег полная ванна и таса на улице тасматра сумка ловить спортивки одея да, все люди смотрят на нас с на, подписью майк мы подозреваемые я в центре внимания на нас все пялят глаза но я не даю по тормозам газ пол вылетаю в окно